Правила игры таковы. Раз. Найдите тихую комнату. Два. Поставьте посередине свечу. Нужна книга в красной обложке и без иллюстраций. Три. Попросите разрешения вступить в игру и не смейте бросать ее без позволения книги. Книга заставляет нас видеть то, чего нет. Нет. Красная книга. Можно, Можно вступить в, в твою, твою игру.